Вам нужны деньги на покупку бытовой техники или просто не хватает на мелкие нужды до зарплаты? Хотите отпраздновать яркое событие или возникла необходимость срочного ремонта? Ежедневно каждый десятый украинец сталкивается с финансовыми трудностями. Так случается, что деньги могут понадобиться срочно. С MyWallet деньги получить просто. Удобное и быстрое оформление заявки на кредит можно осуществить через официальный сайт компании MyWallet или мобильное приложение. Вы отправляете заявку и в течение нескольких минут получаете решение по вашему кредиту. Деньги зачисляются прямо на вашу банковскую карту. Для получения кредита необходимы только паспорт и идентификационный номер. Хотите оплатить ваш кредит? Воспользуйтесь личным кабинетом, банком или терминалом самообслуживания. Хватит тратить время на решение банков, отдалживать у знакомых или закладывать вещи в ломбард. MyWallet – быстрые деньги онлайн.